Я приглашаю вас к людям, которые живут по-другому, не так, как мы. Благодаря своей суровой и нескладной реальности они обрели такую свободу, которая не каждому по плечу. Рядом с ними и сам становишься другим, как будто проживаешь другую жизнь». В те времена, когда Россия в погоне за пушниной уже дотянулась до Тихого океана, об Алтае, горной стране на юге Сибири, никто толком ничего не знал. Только в середине 18 века эта древняя земля сибирских скифов стала общим домом для русских и алтайцев. В 1830 году в селе Улала проживало 19 семей аборигенов, и три семьи русских крестьян-пчеловодов. При советской власти село стало городом Уйрот-Тура, а после войны его переименовали в Горноалтайск. До сих пор это единственный город и столица республики Алтай. От города через весь Алтай более 400 километров тянется единственная федеральная трасса, соединяющая Россию с Центральной Азией – Чуйский тракт. К нему жмутся и приметы нашей с вами цивилизации. Вышки сотовой связи, органы власти, банкоматы и кафе. Но чем дальше уходит тракт на юго-восток, тем меньше становится этих примет. А если забрать в сторону, там и вовсе другая жизнь. Джазатор или Беляши – самое отдаленное село. Отсюда уже рукой подать до Китая, Монголии и Казахстана. Казахи, кстати, пришли сюда когда-то в поисках новых пастбищ, да так здесь и остались. Живут все, в общем, дружно, вот только о названии села спорят до сих пор. Пеляжу это середина перевала. В буквальном смысле перевод. Или джезатор. Вот транскрипция говорят, что перевели так. А... Джасходорф. Летняя стоянка для сходов. Нина Васильевна Сосова-Алтайка. Лет 30 назад она перебралась из райцентра в Джазатор и до пенсии работала ветеринаром в местном колхозе. Это коров сейчас выпущу. Но на одну колхозную пенсию тут не прожить без своего хозяйства. Снег еще совсем не глубокий. Они вон за речку пойдут пастись потом, когда станет совсем холодно, тогда будешь давать полную норму. Вот сейчас их выпущу, не уйдут, сюда телят выпущу, потом коз буду кормить. Коз, говорю, раньше у меня под 80-70 было. А сейчас нету сил таких, это только летом на мясо держим. Вот на покос едем, допустим, заколишь, потом опять возишь мужичков то нанимаешь, грузить сено, тоже надо мясо, на мясе живем, как. это яйца там притащили, колбасу, это не еда ведь им, <мясо>, мясо надо. В каждом дворе здесь в среднем голов по 30 в деревне больше не прокормишь. Часть скота оставляют для себя на еду и размножение, остальное продают, когда приезжают заготовители мяса или перекупщики. Принимают живым весом, сдают по дешевке по 80 рублей за килограмм. После взвешивания цены отнимают 3% за то, что при перевозке скотина потеряет вес. Некоторые коммерсанты умудряются вычесть даже 5%. Это вам? За ваши бараны. В общем, за одного барашка получают примерно 4 тысячи рублей. Не густо. Чё, где, где, где? Выйти на рынок со своим мясом теперь практически невозможно. Нужно оформлять кучу справок, ездить в район. Для крестьянина это потеря времени и сплошные расходы. А возить самим на мясокомбинат тоже невыгодно. Больше потратишь на бензин, чем выручишь за пять баранов. Это раньше, когда алтайцы кочевали по горам, счет в семейном стаде шел на тысячи. Но после революции кочевников согнали с гор, личный скот сделали общим и заставили всех жить по-новому. Колхоз богател, а люди не особо. Этот перекос власти возмещали помощью. Пробили дорогу, появилась школа, больница, ну, конечно, милиция... Даже электростанцию построили. А потом, а потом советский эксперимент закончился. Извините, ничего не вышло. Скот и землю снова раздали людям. Вот только люди теперь стали другими. Сейчас те пастухи, которые раньше работали, все же они постарели. Все теперь не, не, до, не, не до этого. А молодежь не хочет лишний раз. А вообще что хочет Каких-то бесплатных денег, наверное, хотят. Вот у меня тут знакомый, ну, дальний родственник, занимается своим делом каким-то. Вот он плохой. Он своим трудом, своими руками деньги зарабатывает. Он куркуль, он плохой. Вот какая-то такая психология, что если человек работает, значит, он куркуль или какой-либо. Вот чего-то не пойму. Ну, кто тебе не позволяет работать-то? Вон, сколько земли паси, да Джазатор не зря переводится с алтайского, как летняя стоянка. Не пройдет и неделя, как село завалит снегом. Поэтому и жили здесь только летом, а на зиму уводили скот в малоснежные места. Но люди прижились в деревне, где хотели бы работать и получать, пусть небольшую, но зарплату. Обратно в горы большинство уже не хочет. Но есть и другие, хотя их немного. Арик Байсов еще мальчишкой помогал родителям пасти колхозные стады. А после перестройки не осел в Джазатре, а вернулся к изначальному укладу. Скотоводство у алтайцев дело семейное. Пока жена вместе с сыном школьником в деревне, Арику помогают братья. Большие отары круглый год здесь всегда держали на подножном корме, качуясь место на место. На эту стоянку, примерно в 40 километрах от села, Арик подтягивает стадо перед началом зимней кочевки. Живет здесь не больше недели, пока сюда не придет снег. Снег на высокогоре Алтая – это отдельная тема. Даже в двух соседних местах климат может сильно отличаться. Все зависит от того, как гора расположена относительно сторон света и какие господствуют ветра. При подъеме по наветренному склону воздух охлаждается, образуются облака и выпадают осадки. А перевалив через хребет, наоборот, иссушается и прогревается. Так что один склон горы может быть в снегу, а на другом его нет и в помине. Левый берег Аргута в том месте, где стоянка Арика Байсова зимой полностью заметет снегом, а буквально напротив, через речку, тихий оазис с тополями и верблюдами. Здесь снега не бывает почти никогда. Верблюды тут остались с тех пор, когда развозили по колхозным стоянкам тяжелые грузы, но сегодня стоянки пустуют, и верблюды просто гуляют на вольных хлебах. Сюда бы и привезти стадо, но это чужая земля. Арику приходится кочевать дальше, спасая атару от снега. Сена вдоль аргута немного, на всю атару не хватит, но для десятка овец заготовить можно. В Атаре у Байесовых около тысячи голов, это не считая десятка двух коров. С ними при забот немного, а вот за овцами и козами нужен глаз да глаз. Трудности начинаются сразу. Первое препятствие – куркуруш, в переводе – шумный ручей. Он не замерзает даже в самые сильные холода. Это единственное, но очень узкое место для его перехода. Здесь образовалась давка, а скопившиеся позади животные начали разбредаться. До зимней стоянки отсюда всего около 30 километров. Но этот путь надо пройти среди камнепадов и осыпей, на морозе, да еще с ветром. А главное, успеть пройти до конца светового дня. Иначе в темноте стадо попросту остановится и не пойдет дальше. А 30 километров по горам – это, считай, полсотни на равнине. Зимние стоянки, или просто зимники, устраивают там, где редко выпадает снег, а поблизости есть вода и не нужно далеко ходить за дровами. Это место сторожило называют Сепь. Скорее всего, от слова «степь», которое пришло сюда вместе с русскими. В 30-е годы их забросили в долину Аргута для организации Красной коммуны. Степью или степушкой они называли любую относительно ровную площадку. Летом и осенью в Сипи никого, и трава вырастает настолько, чтобы стать кормом для отары на целую зиму. Никаких коммунаров давно уже нет, а вот изба их стоит до сих пор. В ней Арик проживет до марта, пока не уйдет на весеннюю стоянку. Здесь можно держать скота больше, чем у дома во дворе, и по очереди с родственниками за ним присматривать. В семейном стаде помимо коров около 30 вот таких косматых животных. Это сорлыки, а домашненные яки. Они неприхотливы, выносливы и лучше другого крупного скота приспособлены к жизни в горах. При этом у них отличное мясо, гораздо вкуснее говядины. Когда наступают холода, серемей заготавливает мясо в прок. По алтайским обычаям домашнюю скотину стрелять грех. Оружие применяют только на охоте. Несмотря на то, что яки одомашнены, они сохранили довольно свирепый нрав своих буйных предков. Запросто к ним не подойти. Поэтому с Орлыка сначала загоняют в специальное огороженное место. Раскол. Армах сейчас вообще, можно сказать, дикий. Сейчас он еще как на человека кидаться будет. Ой, видите? когда сорлык вырывается из раскола он пытается убежать но удавка все ту же воздуха не хватает и животное обессиливает. сагу перевести буквально типа заколоть, забить вот это слово Ну на зиму прок приготовить Ну как первые морозы наступит потом лед станет. тогда кольм уже на семью примерно человек пять-шесть тарбака хватает Тарбук это тухлит так или полтора года или бычка. Но еще мало будет. Не хватит. До самой весны. А там еще бараны есть, кузы. Собака-то привязанная, да? Тех, теченый, да? Туштелок-то. Туштелок-то. Да, туштелок. Тоже мы делаем кровь. Рыбака закалываем. Все равно самое первое блюдо. Готовим кровь. Добавляем молока для сочности. Добавляем луку репчатого, мелко нарезанного. Лука у нас нету, добавим перчику туда. Соль по вкусу. Перевязываем кишки. И туда внутрь заливаем кровь. Перевостепенная пища кочевника. Кровяная колбаса. Кан я называем. Мы ее сварим вместе с мясом. И бульон получится кровяной такой. Своеобразный. Пшла Ничего не пропадает. Копыта, голова, все на холодец идет. Все. Вообще, отходов нету. И шкуры седло делаем. Конечно, сугум – это первым делом заготовка мяса. Но для сиремеи мастера важна и шкура. Я же где-то больше 20 лет, наверное, около 30 лет только седлом не занимаюсь. У нас же все это раньше было, вот. национальные вот эти тажур, турзы, ха и все там теснением узоры, все рисунки, все делали. Потом это, после революции же, это современные, все перестало же. А мы, считай, его все возродили. То, что связано с лошадью да что для этого надо все делаем полностью от узды от трензеля до стремян вот и до заказов много иногда не успеваешь вообще делать Первыми из русских в Уймонской долине поселились киржаки-староверы. В Петровские времена они скрывались в горах Алтая от церковных реформ. А когда Екатерина Великая разрешила киржакам спуститься с гор, то своими дворами и огородами они проложили у Катунского хребта неожиданную границу с Китаем. Чьи люди, того и земля, так понимали в 18 веке. Лет полтораста не было здесь более крепких хозяйств. Но советская власть староверов разорила. В деревне Мульта остался едва ли не последний очевидец тех событий. Евгению Прохорычу Сошневу 93 года. Живет он с сыном Сергеем, который приехал помогать больному отцу. Вот уже 10 лет, как Евгений Прохорыч, вдовец. Его жену Марию Атаманову маленькой девочкой сослали вместе с раскулаченной семьей на север, в Нарымские болота. Четыре года там было, ее жены, отец, значит, местный человек, крестьянин, здесь его корни, здесь его деды-прадеды приехали сюда с России и значит, обосновали здесь, вот. решили завести моралов. Морал доходная вещь. Они сами круглый год так все продали животного, живность всю свою. Обгородили вот эту гору, вон ту, вон большую, а, сверху там, где надо было. Сделали моральник, <coughs> дело пошло на лад. Рога стоящие, Япония, Китай, все прочее, так, покупают, зажили хорошо. Ага, пришла советская власть, говорит, так, это же эксплуататор. Ну, все забрали. Вот, на, на подводы. И до там на вагоны, потом на баржи, потом дальше на восток, Тумск. Неподалеку от мульты, в селе Верхний Уймон, стоит восстановленный большой добротный дом тех самых Атамановых. В 1926 году у них останавливался знаменитый Николай Рерих. Погостил недолго, да и уехал в Тибет искать счастье в другой стране. А вскоре его хлебосольных хозяев раскулачили, сослали, а дом отобрали. Позже новосибирская интеллигенция устроила здесь музей. Не от Амановых, а Рериха. О возвышенном говорит всегда приятней, чем о земном. Да и безопасней. Вот так. В мозг, в кровь вошло страх. Сколько людей отправляли в тюрьмы, расстреливали, начиная с 30-х годов. Вот. И шло так. Только уж потом шло под, другое, под другим соусом, как говорят. С тех пор христиане стараются не высовываться и хозяйствуют скромно, без излишков. Что производят, то и потребляют. А зимой, кто хочет подзаработать, добывает соболя в горных распадках. В этих дремучих каменных ущельях поначалу и киржаки. За это их называли еще каменщиками. Но в камне Алтая спасались не только от церковных гонений. Сюда бежали и от крепостного права, и от рабского труда на демидовских заводах. Все здесь искали лучшую долю в благодатной стране – беловодье. Оргут уже летом белый, ну, как молоко, почерла белая, катунь вверху белая, вот она, вот, тут есть беловодье. Когда люди туда приходили, а здесь никаких начальников не было. Ну, местное население было безграмотно, вот, они с котом жили, ни, никому дань не платили. И люди, когда попадали сюда, они, это самое, ну как это описывается, как, как говорили, за свои страдания, вроде как считали, в рай попали. Василий Иванович Присовских сам родился уже на Алтае, а предки его в 20-х годах тоже бежали в камень, спасаясь от ссылки. Охотятся на Соболе здесь в основном капканами, правда, попадает совсем немного. Была бы собака, но тут от нее толку мало. Место-то не позволяет. Ну, так видите, какие были крепости. И куда я там побегу за ним, за кабелем? Ну, я похожу день-два, и все, и, ну, и, ну, и идите нафиг, и соболяйте. Вот и все, вся собака. У нас местность не позволяет ими заниматься собаками. В горах Алтая Соболи добывать сложно. Для местного населения это, конечно, подспорье, но на одной пушнине тут не прожить. Основное место работы у здешнего крестьянина деревня. Зима на Алтае в этом году выдалась малоснежная. Хватает открытой травы для овец, а лошадям, которые почти везде на вольном выпасе, легче тебе невать. То есть разгребай снег копытами. Все хорошо, если бы не волки. Волки большие хитрые какие-то, они ночью или когда вот таким моментом ждают, что ты все обход сделал и проверял, уедешь, они где-то лежат или все, они вот придут и все. Шесть штук совсем каждый год. Обязательно. Им. Положено, наверное. Больше всего волков развелось на юго-востоке, в Чуйской степи и ее окрестностях. Здесь волки просто настоящее бедствие для чабанов. Домой пришел, растопил печку обратно, от тару сюда загнал, а его я не видел. Оказывается, поймали уже. Зимой я почти 60 голов потерял. Достается от волков и диким животным. Дозорщик всегда на чеку, и при малейшей опасности стадо архаров срывается с места, как по команде. В природе копытные давно усвоили, что от хищника надо убегать. Чаще всего жертвами становятся более слабые или совсем молодые. Этому мураленку не повезло. Уже раненого его загнали на утес, где должны были прикончить. Но, очевидно, волкам что-то помешало – или они выбрали добычу полегче. С такой раной бедняга вряд ли сможет отсюда уйти. Скорее всего, он обречен. Не зря здесь уже кружит бородачий ягнятник. Валерий Аргунов, инспектор заповедника, следит за миграцией и численностью редких животных. А кроме того, он один из самых опытных волчатников по всему району. И часто помогает пастухам в борьбе с волками. Везде вокруг волки. Здесь, в кустах, в горах. Рядом стоянки. Вот. Зарезали. Все, сожрали. Они каждый день. Через день по свежий, по-свежий. То там, то там. Домашняя скотина перед хищником почти беззащитна и доступна волкам настолько что за диким зверьем можно и не гоняться. Догонять волка бесполезно. Со старта он разгоняется до 60 километров в час. Остается торопить, то есть идти по следу. Если найти матерого убийцу – то количество жертв на стоянке намного сократится. Но следы то и дело теряются, приходится останавливаться и брать бинок. Только через пару дней, когда обнаружили очередную жертву, чебаны нашли место, где на дневку залег зверь и вызвали охотников. Приближаться к волкам нужно с наветренной стороны. Они всегда лежат мордой к следу и к ветру. Здесь охотники расходятся. Валерий пойдет в засаду, а другие должны обойти зверя, стронуть его с места и направить в сторону стрелка. Пока все идет как задумано. А вот эту остановку можно было, конечно, предвидеть. Скорее всего, Волк заметил не охотника, а оператора с камерой. Сменил направление и стал разгоняться. На такой скорости поперек движения в него толком не прицелиться. Охотник решил поменять точку и дождаться, когда Волк начнет подниматься по склону. Расстояние до цели хоть и увеличится, но стрелять в угон будет проще. есть 700 метров он должен был выйти лосового бугра пришлось побегать 200 метров за ним и по бегущим стрелять это уже Девятнадцатый. Вот. С ноября месяца. Девятнадцатый волк. Это только в песнях Высоцкого «Волк – благородный герой». Здесь он настоящий. Режет скот почем зря. Гораздо больше, чем может сожрать. В советские времена волков истребляли с помощью ядов. Позже из-за протеста экологов от отравы отказались. И теперь хищники расплодились настолько, что счет потери идет уже на миллионы рублей. В прошлом году где-то под миллион, наверное, расход был. Скота. Два с чем-то. Два с чем-то? Да. Сегодня местные власти разрешили не только свободный отстрел, но и платят деньги за каждого волка. Шкуру сдаем, говорил Они платят 3000. Ну, они акт дают. Вот акт мы сдаем в Кашагас, в администрацию. Вот они сейчас платят 3000. Ну, итого 6 тысяч, и мы шкуру нам возвращают, мы шкуру перепродаем туристам, допустим, ну за 6 тысяч. Ну, итого сколько? 6, 6, 12 и 4, 5. Конечно, все потери шкуры волка не покроет, но для чебанов это хотя бы небольшое возмещение.